Экспрессивно все требует вот этой выписки академической. Поэтому лучше находить задачи, которые можно решить экспрессивно. Вот я смотрю, у нас цирка, там на видео, у мастер церковь, там на переднем плане дерево. Э, ну, ты сейчас ни о чем парень. говоришь, Перечитать предметы бессмысленно. Вопрос Просто о том, искать. что можно нарисовать экспрессивно, а что нет. У -у -у. Вот в данном случае это вот чисто поленовская живопись. Вот. И это придется ä, пока такая хорошо, академические навыки как-то выявлять, а ты будешь наоборот их наоборот скорее всего, да? Ты, ты, ты, ты начинаешь ориентирован чувствуешь себя на это проект. У меня очень а, что Скорее всего, нам придется два танца бомбить. Ну, если справимся, то хорошо. наличие то есть за школу может дать возможность Итак, взяла жидкость Взяла белила, сделала сметанный замес, взяла синий, взяла розовый. Некий цвет пленерного звучания на весь полз. В качестве розового кадмий, красный. Вот так с прогрессами, для того чтобы создался эффект воздуха, эффект ритма. Ритмы по направлению ее взгляда здесь уместны, правда? Есть ощущение, что они весьма уместны. После того, как ты наберешь вот это все, ты относительно середины. У картины есть середина, да? Этими же цветиками, но в меньшей разбеленности. Ты видишь там стволик один, стволик другой, начнешь набирать стволики. Сильно не разжижай, пусть будет суховатенький. Хорошо? Стволики понабираешь. Потом остальные, остальные, остальные. Пока все через синий. Хорошо? Вот с через синий. Белого холста. Как можно скорее. Ты начала уже рисовать разноцветиться. А, а ты бы сначала создала эффект воздуха. Воздуха. Так вот красками, смотри. Ты берешь вот этот цвет воздуха. Цвет пленера. И, и красный камень И вот этим цветом пленера избавляешься от белого толста вообще. Этим же цветом, только в меньшей степени, белила. Ты начинаешь набирать рисунок, ориентируясь от середины. Что у нас, что и как у нас относится к середине? Вот скажем, вот это пятно прямо раз, по диагонали идет, да? Его легко найти, потому что оно идет по диагонали. Рядом с ним идет соседнее пятно. И хочет упереться выше, чем край, чем угол. Вот их быстро-быстро-быстро. Но у тебя стоит, должен появиться этот цвет везде. Да. Смотри, есть места, есть места в картине, которые никакой ответственности не, не задают. Вот этот угол можно смело отсечь примерной тональности примерным цветом. Ты согласна? Периферия ни к чему не обязывает. Зелень дальнего плана тоже отсекает пол картины. Ну или треть. Практически однородный. Синий-коричневый, синий, то есть ультрамарин. Желтый. Вот она, однородина. Стол дерева. Тоже довольно большую массу занимает на холсте. И тоже взять, обозначить его. Здесь он уходит в середину, ровно в середину. Платье девушки не доходит до середины по ширине поэтому даже просто обозначив ее не 6 до середины мы получим близкое Смотри, вот эта лямочка на плече стремится к середине, но выше середины. Даже где-то вот здесь. Стремится, но выше. К лямочке легко пристроить личика и руку. То есть так, опираясь одно от другого, а изначально опираясь от середины, от середины, середины по высоте середины, по ширине, мы быстро находим основные вехи рисунка. Впрочем, у нас еще есть возможность это делать с помощью этого проектора. Но в этой задаче, поскольку у тебя еще и художественная школа за плечами, я надеюсь, что нам не понадобится. Ясно. Мы. Если что, потом воспользуемся, если будет нам явно не хватать рисовательных возможностей, то воспользуемся этим инструментом, проектором. Заведюха, да? Так. Не-не, не торопись. С контурами внятными. Чем дольше ты отложишь идею контуров, тем точнее будет контур. Над головой помещается голова. Ты видишь, да? Поэтому размер пятна более-менее понятен. Лоб хочет коснуться середины, но не касается. Это все видимо, да? То есть нет никакого сверхъестественного здесь. То есть то, что взаимоотношения с серединами, это же вообще идеально. Для поиска рисунка. Понятно, и это и, речь идет о работе с фотоматериалом и с репродукцией. С натурой, конечно, там посложнее ситуация. Но поскольку в наше время с натуры уже все меньше работ производится, то умение работать, оглядываясь на середины, очень актуальное умение. Цвета, которыми набираем тело, будут в основном мандариновые оттенки и зеленоватые. Эффект ягодки на свет будет давать приятность телу, а ягодка на свет это примерный цвет мандаринки. Или белого винограда на свет. вообще вообще бесмысленнее потому что находится этот поясок там или нет по отношению к местонахождению руки ну то есть вообще ни о чем то есть поясок действительно прямо посередине холста поэтому найдя середину находишь А ты сначала перечисли все, что нужно. Потом будешь рассуждать, короткие или не короткие. Размер головы найди, них Может быть, когда все уравновесишь, так все будет. Давай, уточняй. Поскольку светлые партии любят густую краску, то можно уничтожить сумнявшиеся укладывать эту густоту мощно в тех местах, где нарочито светлые пятна. Светлые партии. Ну и ты видишь, как, как эффектно, да, оно все вдруг нарастает. То есть мы часто видим фактуру художников да, на картинах и думаем, как вот они себе, как они знают, когда им себе позволить. А оказывается, светлые партии любят густую краску. Масло умеет фактурами рисовать. Мало того, это ее конкурентное преимущество перед другими способами, э, перед другими э, материалами. Ну ты понимаешь? Смотри, кисть лежит к холсту. Плюс густоты краски, да? Так. Для тела. Создать условия на палитре, то есть расчистить мастихиную красочку, создать условия. Какой у нас должен быть цвет тела? Напомню. Мандариновый. Вот, мандариновый. Причем тут седые и белые, непонятно. хорошо что я тебя от этой полиновщины отговорил вот бы намучилась так вроде ресурсов для подобной задачи более достаточно как можно назвать эту задачу импрессионизм да Смотри, как гущу, прямо чуть ли не ком краски затаскиваю на пол. Посмотри, какие жалко. напряжения. Вот это ты сказала. Жалко. Ты дома прямо не жалеешь, не да, вот, когда рисуешь? Нет, но я в масле никогда не читала. Ага, вот, так вот не жалко. Если я точно знаю, что э, светлая партия нуждается в густой краске, то должно быть сразу очень не жалко. сколько примера появляется даже вот за счет этого всего это все потом можно чуть-чуть утишить эти кустоты. но они э, будут уже они все равно уже будут мощными и они уже будут создавать эту ух что создавать то что слово ух синий розовый коричневый смотри какой у нас фактура фактура и цвет дерева С густотами великой, да? Ну, правильно, не умеешь. Вот и пробуй, щупай. Потому что без густоты такие вещи писать трудно. И за густотой можно спрятать собственное неумение. А вот за гладцеписью неумение не спрячешь. Вот эту тему бы попробовала бы сделать акварели. Наверное, нет. Это для акварели брала какие-то элементарные задачи. Нет, вы, В том случае предполагается. Понятно, что если до сих пор ты работала только акварелью, то тебе кажется, что аквариум легче, потому что там ты хоть какие-то навыки приобрел. Но никогда акварелью не легче. Мало того, диапазон возможностей у акварели очень невелик. А у нас вот полный диапазон. Я буду. Они не разберутся. Я буду Дашкой. Смотрите, портрет начался со смайлика лица, да? В данном случае смайлик против. В данном случае очень нет, сильный нет, нет, нет. ратурс у этого смайлика, поэтому как бы степень сложности выше. Тем не менее, это всего лишь смайлик, это обозначенные точки основных черт. Это же не, не глаз нарисован, это же муха глаза, да? Существы, поменьше, а что тебе долго? А я сейчас уже все заканчиваю. И туда. И. И. И. Туда а я А ты тогда Да? Вы куварили такое есть? Хочешь? Подвинься. Ну вот То есть поправить неточности в масле ничего не стоит, в аквареле почти невозможно. Так что ты на масло-то не обижайся, чуть-чуть навыков и все будет. Зеленые рефлексики, да? Зеленые рефлексики. И смотри, как бы есть ощущение прозрачности ткани, да, от того, что краснота соприсутствует силу силуэту ноги. Чего здесь не достигло пола? Там достигло. Шо, что что? Подскостями Воскресенье Как еще раз Ну да, да Давай в таком ключе.